Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете. Хочу вам предложить Трон Майнинг Я уже снимал не один видеообзор за этот майнинг. Что здесь по трафику? Трафик здесь нулевой, так как админ перешел на новые сервера, более мощные. Через месяц, вот, вспомните мои слова, я открою вот Симиларвейп и здесь будет. Как минимум 2 миллиона посещений на данный майнинг проект. Здесь вам при регистрации дают 100 HHS мощности. Вывод средств здесь можно работать без вложений. Я все проверял. Три раза я здесь выводил без вложений. Не влаживаючи ни копейки. Если вы хотите с вложениями, потому что без вложений нужно ждать два месяца, чтобы набралась минималка на вывод. Минималка здесь 20 TRX. Вывод средств здесь инстантом, с подтверждением на электронную почту, приходит смс подтверждение хеш-транзакция, ну и так далее. Чтобы здесь работать с вложениями, здесь не такой большой процент, чтобы данный майнинг быстро соскаймился. Он работает уже 8-9 месяцев, я точно и не знаю, но я думаю, что он будет работать еще очень-очень долго. Здесь я выбираю три актуальных тарифных плана. Это вот 200 TRX, 500 и 5000 TRX. Остальные тарифные планы я даже не рассматриваю и вам не советую. Если хотите здесь вот зарабатывать, при инвестиции в 200 TRX ваша прибыль ежедневно будет 22 трона. При депозите в 500 TRX также ваша ежедневная прибыль будет 22 трона только 30 дней. При депозите в 5000 TRX ежедневная прибыль у вас будет 300 трон на протяжении 30 дней. Также вот есть телеграм-канал, где публикуются новости, там более 17 тысяч участников. Итак, давайте перейдем в мой кабинет и я выведу здесь TRX и покажу, что данный майнинг-проект он платит. Нажимаю кнопочку «Вывести». И здесь выбираем вот троны. 205 тронов окей и нажимаю кнопочку confirm итак вот она хэш транзакция итак вот здесь вывод средств 205 тронов также вот пришла смс на электронную почту бач транзакция открываем Link. и вот она выплата 205 TRX у меня уже на кошельке Данный майнинг на трон он платит и будет платить. Это лично мое мнение. Свое мнение можете оставить в комментариях. Всем вам желаю хорошего дня и всем пока.